Владимир Вяхер, Погости у меня семь секунд. Погости у меня семь секунд, Семь мгновений побудь со мной. Здесь две розы в картине цветут, И пылает закат золотой. В красоту васильковых лугов Из зимы приходи погостить. Мы с тобою без лишних слов Будем чай землянику и пить. Погости у меня семь минут, Семь мгновений побудь со мной. Я дарю тебе лето уют и осеннего леса покой. Погости у меня семь часов, если сможешь, семь дней погости. Мы пойдем вдаль прошедших веков, если сможем в картину войти. Отдохни от земной суеты, семь мгновений, всего семь недель. Лето зеленью влилось в холсты, а за дверью бушует метель. Оставайся со мною семь лет. Я как прежде тобою не у меня никого больше нет. Оставайся со мной навсегда.